Всем привет, мои дорогие подписчики, сейчас я буду продолжать играть в Вормикс, потому что мы теперь вообще играем часто в WarMix, да, а, вот, кстати, если вы встретите меня на ставках, пишите, в общем, привет, YouTube, и возможно вы там попадете в видосик, не знаю, короче, просто, когда встречаете на ставках, говорите, что вы мой подписчик, чтобы я примерно знал, сколько вообще моих подписчиков играет, ну, Приятно, типа, встретить чувака, который тебе знаком, который тебя смотрит. В общем, да, вот так вот, пожалуйста, пишите иногда, что вы смотрите меня. А, смотрите, вот сейчас мой противник э, играть короче, со мной, ну, как бы это странно не звучало. Он отымел меня до этого три раза уже в боях, три раза. Как бы я ни крысил, у меня не получается его выиграть. Потому что он с огня наносит почти 200 урона, да, даже больше, 200 Просто с а больше 200 хп. Вы представляете, насколько это много? И вампирка у него там 20%. То есть он нанес мне 200 и захилил себе очень много. Не могу вы мне посчитать. Я вот, в общем, тупой я просто очень. Смотрите. Моя тактика изначально заключалась в том, что я буду крысить. есть я куплю себе демона, там до 20 уровня накоплю себе уже нормальный арсенал, подниму рейтинга несколько тысяч, и буду спокойно развиваться. Но мне... Я подумал, типа, зачем? А зачем мне копить рейтинг на мелких уровнях, когда я могу его не копить, правильно? Я могу себе поднять уровень, купить побольше арсенала и все. Оказывается, нет. Когда ты идешь на 20... Ну, там, на 23 уровень, получается, попадаются чем, у которых вообще мало того, что в арс, Ну, против еще можно как-то поиграть. Так у них еще и шапки гораздо лучше, чем у тебя. А вы знаете, да, что в Вормиксе я почти два года не играл. Ну, я мог забыть, конечно, но вроде да. Нет, год, ровно год я не играл в Вормиксе. Чуть побольше, чем год. А, вот, смотрите. И, типа, как я буду играть против них? То есть у меня хуже арсенал, но это, ладно, это ничего, типа Арсен особо не решает. А, хуже шапки, хотя шапки тоже, в принципе. И игра, я просто хуже, я просто раб. Мое тяжело, в общем, да Тяжело играть Поэтому бои будут все вообще с поражениями, ну, именно крутые Где я постарался, то есть я отбирал бои Реально сидел сейчас вот У меня видосов примерно на полтора часа Я вот выбрал три боя Из этих видосов, ну, вы понимаете, да, какая-то фигня Вот Эти бои интересные, можете посмотреть их Кстати Я не понимаю прикола Типа, я вот вступил в клан, да У меня есть перс в клане я его купил за 4 тысячи, допустим, да, за 3 700, там, неважно. И чел вышел из клана на следующий день. И все. И типа я потерял своего перса, ну, я свои, потерял свои деньги, да, объясните мне. Это так работает или как-то по-другому? И еще мне очень не нравится вообще, что тут, ну, пофиксили вертолет, его сделали хуже, почему такая фигня? Почему верт теперь выносит? Очень странно, да? Зараза, пока ставил балку... Подобосрался чуть-чуть. Ну ладно. Мы сейчас попробуем... Что мы попробуем? Снайперка и все. Надо робота-атакер делать, потому что я помню, так тащил с роботом. Что-то демон меня не особо обрадовал. Надо подумать, над роботом будет. Это потом, когда арт соберу. Кстати, сейчас, возможно, видосы, <coughs> так сказать, уменьшатся в частоте. Ну, частота выхода видосов уменьшится, потому что... Тяжело играть становится, реально тяжело Я играю не так часто, я говорю не больше Двух часов в день, вот, скилл Особо не растет А уровень растет Вот, и поэтому, да, типа, чем выше уровень чем, Тем сложнее играть, когда у тебя почти нет. У меня были на канале Видосы, но они сейчас остались, просто Вы их не можете найти, где я имел Чуваков там по 160к без шапок Но тогда у меня был хороший арсенал Почти full. А покупать аккаунт я не хочу Типа, связаться с гарантом, что-то писать, это очень тупо. Тем более на iOS найти аккаунт сложнее. В общем, не хочется этим заниматься. Но смотрите, вот сколько урона нанес он мне с огня. Посмотрите, это нормально вообще? Конечно, нормально. Но для меня это считается очень страшной фигней. Больше 200 урона, 202 урона, вы представляете, с огня. Идеальный вынос сейчас можно сделать, просто идеальный. Если я сейчас не буду рабом, я вынесу его на изи просто, ну, типа, вообще. Самый простой вынос вообще можно вынести любым оружием, любым в арсенале. Какой вот есть, любой бери и выносишь 100%. Посмотрим, вынесу я или нет. Вот как думаете? Напишите вот сейчас в комментариях, поставьте на паузу. Нет, я не вынес. Я не вынес. Вы понимаете, я заюзал только что, я потратил два юза и просрал настолько тупо, что мне даже теперь стыдно на эту игру смотреть. Это кошмар. Игра даже в шоке. Она не хочет перезагружать ход, потому что она в шоке. Как можно так обосраться было. Ну ладно. Так уж и быть. Служдено, значит, не проиграть этому игроку. Если такой раб. Саша Белий. Кстати, чуваки, которые из Украины меня смотрят, как вам вообще живется в этой стране? Вот я не собираюсь разводить никаких политических дебатов, мне просто интересно, типа, как вам в стране вот живется, там, ну, дороги делают, как, так же, как во всех странах СНГ, или, ну, прям, типа, круто, Европа же все-таки. Вот, например, я живу в России, да? Ой-ой-ой, повезло, как. Это я не про то, что живу в России, это про то, что у меня под выносом перс стоит. Вот, я просто не знаю, о чем говорить, видос длинно озвучивать приходится, вот, не знаю. Короче, живая в России, мне, мне все нравится, все круто, очень даже даже слишком, я просто в шоке, насколько может быть крутой страна, в которой ты родился. Я вообще не понимаю, как люди могут жаловаться на что-то, вот, типа, занимающий Европы, это вообще, это, ну, даже близко не стоит с Россией рядом, то есть это параша. В России это страна возможностей, здесь ты можешь... Ну, что ты можешь? подскочить на яме на дороге и вылетите в стекло, например, водительское. Ну, и, естественно, со всеми вытекающими из этого последствиями. В общем, все, я не буду нести чушь, это просто бред, сумасшедший бред. Опять, вы просто видите, первый вынос, второй вынос, сейчас я стою под вторым выносом. У чувака рез, это самый невезучий бой, я могу сказать, вот 100% это бой самый невезучий мой то есть здесь мне не везет, максимально не везет. У чувака сейчас отключается интернет, смотрите, и он сейчас вернется. Когда у меня отключается интернет, он вообще никогда не возвращается. Я, не, я в шоке просто. Смотри, потерял соединение. Две секунды прошло, соединение восстановлено. Отлично. что это такое вообще, я не понимаю. Ой, как у меня бомбит, вы даже не представляете У меня горит реально Свормикс У меня редко горит, вообще в принципе я спокойный Ну вот Свормикс у меня так горит и Он еще ход мне отдал Он мне отдал еще ход Я сейчас им не воспользуюсь, я сейчас его сорвусь А нет, воспользовался, но это тупо все равно Тут буквально можно поставить охранника И спрыгнуть с паука, и меня вынесет вообще Ну может быть и не на изи вынесет, но вообще есть такая вероятность Вот вот сейчас... Нет, сейчас уже не получится. Надо было там спрыгивать. А, да он из калаша мне может даже вынести. Поп... Ну, попытаться-то можно, конечно, но вероятность маленькая, да? Там проделать дыру нужно. Большую. Вот, смотрите. Изи вынос. Изи вынос просто. И что мне может помешать вынести? Вот что? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне может помешать его сейчас вынести? Ничего. Это же элементарно просто. Две минки и все. Все, выно выношу. Смотрите, так просто. Я в шоке. Я даже аптечку не буду брать. Хотя не возьму. Лучше, лучше возьму, потому что сейчас не вынесу еще. Мало ли. Смотрим. Не вынес. Ну как? Я не понимаю. Это просто максимально невезучий бой. Вы когда нибудь такое видели, вообще у вас попадалось такое на ставках? Если попадалось, я вам очень сочувствую, потому что от этого горит пукан просто невероятно. Оказывается, там на дне был пиксель. и я его когда-то не увидел почему-то, пока играл. А когда бой закончился, я его увидел. Может быть он там появился? У меня странное впечатление об этой игре на самом деле. Куча рекламы, е ее просто слишком много. Кстати... Кто досмотрел до этого момента, хочу вам сказать, что я начал разрабатывать свою игру, да. Она тупая, она максимально тупая, потому что, ну, я только начал учить язык. Мой первый опыт просто заниматься чем-то хочется. Да, прикольно получилось. Так вот, скоро я, возможно, презентую ее, покажу вам. А пока я просто понимаю, что Warmix это не самая лучшая, так сказать, игра. Но пока я ничего не могу предложить самостоятельно. И вряд ли вообще смогу, потому что ну, в одиночку игры реально невозможно написать нормальный. То есть ты можешь написать игру какую-то, но тогда она будет без графы, потому что рисовать еще графу и анимировать, ну это вообще маразм просто. Десятки лет может уйти на создание нормальной игры в одиночку. Вот, например, я при примерно сейчас понимаю, как был написан вормикс хотя... Вот этот, как он, флэш, я понятия вообще не имею, как на нем работать. Но вот если я бы разрабатывал Warmix 1, у меня бы ушло примерно лет 13 на него. Где-то так. Чтобы все нарисовать, при том, что я ничего вообще не умею, да, это будет сложно. Ну, ладно, суть не в этом. Критиковать игру за то, что она есть игра, это тупо, да? Самое главное, чтобы сейчас меня не вынесли. Это самое главное. Понимаю. Ну, правильно, в принципе, я завязал он тоже. Я не против юза, пускай на здоровье жрите. Но когда у вас первый ход, когда у вас фуларс, это странно, что вы жрете против челек, у которого второй ход, и вообще нет арсенала, при том еще и шапок артефактов. Вот это немножко странно. А так, когда вы равны, в принципе, то жрите на здоровье. Просто нужно понимать, что если ты собираешься выигрывать, тебе придется жрать. А если ты собираешься играть свое удовольствие, ну, то лучше, конечно, не жрать, потому что удовольствие у других игроков это явно не вызовет. Вот я играю вообще для видоса, чтобы записать видос. То есть мне, в принципе, плевать, проиграл я, выиграл. Мне просто хочется записывать видео, и вот, ну, сейчас вот я начал, например, я говорю, создавать игру. Бывает такого, вот, у школьников обычно им что-то хочется начинать делать, что-то начинать им. Вот я и начинаю. Сколько я всего перепробовал, даже не представляете. Ну, наверное, вы тоже. Я пробовал э, и заниматься спортом. То есть я думал, там, все, ну, у меня метр девяносто почти рост. Я такой думаю, сейчас я накачаюсь, будет вообще четко просто. Ну, я накачался чуть-чуть. Я подумал, ну, ну, нафига мне это надо. Я трачу время на какую-то бесполезную ерунду. Чем качаться. Смысл какой вообще от этого? Перестал. Ну так делал зарядку каждый день, чтобы просто мышцы не спадали. Чтобы я такой был красивый. М молодец. В общем. Ну ладно, суть не в этом. Потом я начал э рисовать анимации. Я начал делать анимации. Я начал, ну, типа, смотреть аниме, чтобы просто брать референсы. В итоге я, вместо того, чтобы рисовать анимации, начал их смотреть. Вот теперь я начал. Ну, это помимо YouTube канала вот этого, которого вы наблюдаете, да? Вы понимаете, что с ним творится, полная дичь какая-то. А теперь я начал вот пытаться создавать игру. В общем, постоянно какая-то фигня происходит, я не могу ни на чем остановиться. Я даже музыкалку закончил. Я даже музыкальную школу закончил. И, и толку вообще нет никакого. Так я и обычно закончил, и тоже без толку. Типа, я не могу поступить сейчас в Гарвард, например. Потому что, ну, мне дали фиговое образование довольно-таки. В этой школе. Да вообще в любой школе, мне кажется, в России тебе дадут не особо образование хорошее. Не то, что в этой Европе вашей. несчастный. Так. Зачем-то я опять начал нести дичь. Кстати, напишите мне в комментариях, как вам вообще, может быть, просто видосы без озвучки? То есть я там, например, скажу, вот охранник лежит. Вот сейчас я веревку юзаю. Наверное, я разминирую охранник. Ой, не разминировал охранник. Плохо. Теперь меня зауронят. Плохо. То, что он потратил ранец, хорошо. То, что он накидал мин, плохо. Теперь меня скинут на мины. Ну это же, ну вы понимаете, да, что такой подход, комментирования того, что вы видите, он немножко странный. Если бы мне говорили вот сейчас на экране, ты видишь, как чувак потратил вторую пару барьеров, как он спрыгнул, как он поднялся выше, поставил охранник, пытается скинуть на мину с помощью АК-47, не получается, он уродит себя, встает под минус сам. Это похоже на футбольный мяч матч, ну и мяч тоже. Ерунда, да? А когда я говорю какую-то непонятную фигню, становится еще более непонятней, чем на экране. И вот такие «А, ну нормально, наверное». Не знаю, лично мне интересно, когда чувак несет какую-то дичь. Когда вот, например, чел играет в террари, да, убивает босса, и на фоне он не рассказывает, как же сложно ему было фармить босса, а рассказывает, например, про то, про то как его укусила его домашняя собака, которая на самом деле вообще хомяк. О, кстати, гениальный ход, гениальный ход. Я, я скинул себе на мины, офигеть. Чуваки... Если вы подумаете, что вы э, учитесь на отлично, что вы можете поступить в любой вуз, сосите, я умею вас всех вместе взятых. Вы понимаете? Я умнее вас всех. Да даже, ладно, я умнее всех на планете вообще, хотя у меня 122 всего лишь IQ. Вот так вот, так бывает. Поэтому да. Как можно было так обосраться? Я говорю, я, мне реально не везет, потому что я не умею играть. Просто не везет. Что-то, бы ход я ни делал, я делаю его не так, как задумал. В принципе, в жизни так и работает, в общем-то. Потому что в детстве я вообще хотел дом с бассейном. А теперь я вообще ненавижу частные дома. Просто их терпеть не могу. Так. Ну, не знаю, что он сделает. Скорее всего, проиграл. Подожди, он травит уже затравленного демона. Я правильно понимаю? А, ну, ну в общем-то, да. Почти так. Хотя вот сейчас шансы уже появились. Если он сейчас блок не дает, то у меня есть шансы. Причем такие довольно неплохие шансы. Сверляшка? Офигенно. Он именно попал в блок. Ему тоже, походу, не особо везет. Вот, сейчас хп одинаковый. То есть у меня даже шансов больше, чем у него. Отлично, я смог выбраться из дерьма. Это очень даже прекрасно. Смотрите-ка. Еще удача на моей стороне. А, ну порт хотя бы хоть так закинул. Так. А, кстати, вот э, есть кто-то из подписчиков за моих, хоть маленькие братики и сестры. Вот есть. Э, если есть, то я вам, конечно, с одной стороны сочувствую, э, с другой стороны вы можете дать им поиграть в Вормикс, э, записать это на видос, не смотреть. Просто он вот э, не будет понимать ничего. А потом сравните с моим видосом.